И здравствуйте, дорогие друзья зрители моего канала. Я продолжаю прохождение за короля. как бы, Ну, я не помню, как она точно называется, дорогой зритель. Так, ладно. Надо вот сюда вот сходить еще. Так, а что по заданиям? По заданиям кто, куда. Ага, вот сюда надо будет сходить. То бишь, вот сюда на эту метку мы сходим. Потихоньку, видите, продвигаемся, чтобы сражаться так. А, ну да. Блин, да что ж так? Сюда... Дальше не используем. Ждем. Так, хаос. Вот он, да? Ну, мы не дойдем до хаоса пока. Идем сюда. Вот так. Класс. Либо вот сюда сейчас сходим, чтобы троих было засосало. Подсосало, да? Причина, каждый персонаж может посвятить себя одной... Э, вероятно, что получите мощное усиление и защиту. Э, о, с, со смертью повышаю, так понял. Осветить. Коммерта, так, отлично, отлично, а теперь иди Кровью э, крови своих врагов. Так, окей. Окей. Так, повышенная энергия, отличненько, Еще один ход чтоб сразиться. Так, ну ладно, давайте. Так. А чем у меня там удачно успех какая. Давайте, давай. О, неудачно. Так, ладно. О, а у нас хп... а -а дрон батон. А, глушил меня. Зашибись. Петушара. о как больно так. Ай, клонился, успел. Красавчик. А, вот это наверное использовать. Так, ладно. Блин, бабуинов потихнало валить. Давай. Бум! Отлично. А, давай. На тебе. Убил его нафиг. Отлично. Они сагрились. Эй-яй-яй-яй-яй, больно? Волочи же больно. Вот это, давай. На тебе. Ушлепок. Давай, пробуй. Так, красавчик. И втащи ка ему мультой. На тебе, о красава. Красава. О, опыт соберем на вот это вот все равно о, вот это отлично щит, щит, щит, щит, щит, щит это вот с этому отлично, да-да-да-да так, отличненько. неплохо неплохо, так, надо использовать, да, наверное о а его как нет так, я понял, да, отдохнуть надо Не собираюсь нападать на этого вот чертёныша так ладно надо отдохнуть же как-то поставить эту палату а я не на того нажимал лично блин отлично О, есть отлично можно еще отлично конечно зря это делаю но а что делать так Давай, попробуем. Сражение. А, мы вдвоем. Ладно. Косину, ну ладно. На тебе. Пробитие. Отлично. Да, Победа. Собирайте. А -а -а, палочка, палочка. Да, у меня никто не нужен. Так. Ладно, заберу пускай этот персонаж сладненько. Так, мультануть я ему не могу. Как, не старайся. Нам до этого же надо идти места, место, да? Давай попробуем. Так. Одн однажды и твои дьявольские... И... и... А одеяние будет просто прославлено героем. Отлично. Я извиняюсь, конечно, что я задание тут такое вот. Так. Отлично, открыли. Так. все. Отдыхаем. <клёх> Подойди. Так, ясненько. Так, ладно. Ах ты! Ладно, сразимся, всё. А, у меня мульти нету. Меня. Отлично. Ай, чертёна. Ты чё кусаешься? Ту. <говорит> Обезьяна. <Долго. говорит> ты думаешь, я такой слабый? Да. Отлично. М -м -м. Давай вот это заберёт, пускай. Так, ладно. Все. Следующий ход. Крептинко. Давай, к этому. Ай-яй-яй. Ладно. Окей. Так, а что у него отхилка есть какая-нибудь хоть? Ой. так понял идите сюда успех есть хаос жизнь отлично работа будете будет здесь как бросим мусор в море в, ли, в лицо. может вы э -э все есть ничего со Собственно, так, а, разблокировано, так, а, вот что мне удалось открыть. Отправляюсь туда, как будет готов. А, задание, так, ага. А, а, вот сюда надо. Ах, да, и если у вас есть... найдется немного времени во время последних... Последних... Хм, делом по... Повестку так у моего кого-нибудь потерял? Найдите его вещь, э, верни мне. Ясненько, какой-то там вещь нам потерял. Так, ладно, дойдем-ка до суда Поздравляю, предупреждаю, войдите, выйти из подземелья можно только при. Понял? Пока не входим, пока не входим. Так, закончить пока все не зайдут, короче. Так, туда. Так, пока не входить. Вот этот сейчас зайдет, мультос. Девка. Короче, мы же всех персонажей хотим прокачать. Подземелье обойти. А, обойти... Все, пойдем, Махалова. Там говорят очень сильные, так что я не знаю. Так, ладно, давайте-давайте-давайте Неплох Ай Кусаетесь Ай Больно же Челы, вы чё? Тупцы ему борзели Успех был накрыт, это малый Блэд Заморозил меня Давай, короче, тащи ему сразу. Отлично. Теперь крысы. Бум. Ага, отлично. Ах ты черт! Ах, вы черти. Давай, бомби его. Отлично. Отлично. Я без мульта не использую мульт. Все, отлично, убили. Это подземелье еще надо будет сводить. Так, собираем. Собираем. Давай, пла Пластина обычная. Так, ладно, собери. игроками только необходимо, ваша так. Я понял, торговать можно. Готов. Ой-ой. Так, ладно, ты, да, у нас. Э, давай подыстримся. Он не то сделал. Только один раз могу, да? Ай, жалко. Вот тот че, его будет, на сильный, да? Давай. Бум. Сейчас нас бить будут <свист> уклонился отлично а -а -а, разби ему доспех есть да что он на метод вся говорит и на на -фиг. А, слабовато. Ух, меня б, главное, бы, главное, не грохнули бы. А? Только бы не грохнули, а. Да что вы такие, блин, прям живучие-то? Ебой. Давай, бомби ему. Да что ты... Склонился, ах ты ж. О, отлично. Ау. Проклятие, блин. Дальше. Всё, нету и одного. Подхилимся. Вс. Мульту. Отлично. У тебя есть мульта, да? Давай, картанем ему, попробуем... Так, отлично. Собираем. Что еще? Так, отхилиться надо. Так, я, а, это я повышение сделал. Ну ладно, мы готовы. Надеюсь, мы не умрем. <связь> Оу отлично Оу. да больновато было ему готово так использовать давай соберем добычу отлично давай вот этому отхилить нельзя что ли с самого начала черт ай-ай-ай ай -яй -яй. ай -яй -яй, какие усильные так, ладно вот это неплохо я ему так то исканул Угу. на но... и так телепортация ладно это не то на так что у него тут есть Ага, уклонил туда, ты что такое? Надо будет что-то купить. Потому что. Ах ты что тут что такое, блин, чирта? Читер-то а? на тебе. Гоблики, блин. Отлично. Отлично. Теперь готовы? Ой-йоо, это же вообще капец. Это гг. Клеть на удар ему. Пускай у этого будет мне нечем, да? Жопа с ручкой. Это будет жопа. Что-то такой косой. Давай. Сопротивлениях, блин. Не, нас точно так заколбачит и все. На тебе. Есть. На. Блин, одна ХП осталась. Юшкин, Кошкин. На тебе. Балет. О, отлично. Очень отлично. <gülüyor> О, магазин же. а, это уже неплохо, так. Так. Нам как раз таки. Сладкий напиток. Это сладкий напиток изначально создается в качестве мощного средства от э, всех недугов, а так его. Так, ладно. Так, купил этот так один есть так свиток телепортации и такого определения так выполняет это загадочное так возраст 25 упивая этого ром чтобы во время повысили броню и так ладно о рок киркан Так, у меня один такой персонаж, да, только покупает, я так понимаю. Да, вот этот, вот так, а на него как переключиться, чтобы он покупал? И вот эта такая торгуется, рок, да, кирки ему лучше, чтобы он кипрявнул вот, кирку. Так, пускай вот это будет. Ром. Просто туда тоже. Все, наверное. Больше не надо. Пропускаем. Так, котога. Кат... от черти никто не знает что с вами здесь случится вы это только поймут что вы права или свое желания желаемое задание ни себе атака так Ай-яй-яй, какие они слова неблагодарные. Так, давай используем. Ух ты. Нормально. А, надо, надо будет использовать слабость. А да, блин, что такое? Надо выпить что-нибудь. Ой. был каком мощном батаре. <Слых> Ух, е <ё. Слых> ⁇ мама. Да, стоп у вас, попочка. Отлично. ту убил поход дело, это была ошибка ладно воскрешаем Отлично. Вот это крит. А, ага, уклонился. Отлично. На тебе. вот здоровье. Так, ладно, окей. Забирай книга книга книга давай вот этому экипировать Экипируем. собрать отлично короче это портал да Похоже, я прошел подземелье. земле. Yeah, е Вот это жесть! Я хаос прошел! Так, хаос упал, уже есть шанс. Отлично! Какое черта это? Вот это сделал низу И огромная иллюзия за морем, раз Я дума... думаю, что это хаос. Хор... Караузуль, так башня, которая служит войти в священных хаоса до тех пор вечные э, Так, ладно, я понял Вы обнаружили мою башню Но по понятия не имеете Что она скрывает как до не добраться до да нее добраться Злодей давайся и покончи поко... с этим безумием Иначе Познаете силу моего, моего гнева, это, это, это голос. Вот. Поторопитесь, вам нужно попасть в город под названием Перед, Перед, э, с места Золотого дол долини, вам, так вам будет ждать, М -м -м -м Мои перед... Э -э Дридиты, да, которые... Раз, да, так, я понял. Задание в группе. Так, есть. Да? Так. Э -э локация. Так. Давай. Активируй. Так. так э -э segunda. так что там по рюкзаку у нас так отлично лук у нас есть так экипирован так сейчас на каждого персонажа придется это смотреть Так, это как он у нас гитарист, да? Щит ему не нужен, так. Экипировать. Либо у него была броня, либо у того два. Так. Э... А что-то, что-то дает две брони, так. Спасение камень, так, для задания, так, ладно. О. Экипировать. Пока экипируем вот это, потому что он у нас не владеет, да? А могу я экипировать, нет? Жалко. Окей. Вместо этого книгу. Так, а у этого что у нас? Что у нас? Кирка, да? Экипировать. О, отлично. Вот у него теперь... А щит я могу? А, молот или... О, факел вообще. Ладно, берем кирку. Поэтому. Что ж. Все, ладно. Так, всех мы подэкипировали немножко. Надо до чего-то дойти. Входим. Посмотрим товары. Да, у меня денег на это нет. Так, что, ладно. Услуги. Ничего, у меня золота тоже нет. Выйти. Так, отдохнуть. Отлично. Медитировать, отдохнуть. Так, где тоже отдохнуть? Отлично. Так, ну что ж, что ж, придется сражаться, наверное, да. Отступить пока. Пока месть так отдохни. Так, кто там следующий? Давай туда. Передовай. Туда же сражаться разимся пофиг что у них там ХП как всегда О, ничего себе ты бьешь Ну ладно теперь я буду бомбить мол мощно я буду мощно бомбить теперь отлично 10 еще и в это о, давай. Бам! На смерть. Видите, отлично, как. Ай, блоки, блоки, промахнулся. Ай-яй-яй. Ай, ай. Давай. Ду. Ох ты ж, уклонился. Ладно, давай. Все равно неплохо. А, уклонился даже, так. Что-то у меня персонаж какие-то, блин. Прям дичайшие стали. Акуранило уклонился. Ты ч ⁇ черт? На тебе. Притонули. Победа. А, забирай. О, да, вот это тебе нужно. Передыхаем. Вот сюда нам надо. Так. Отлично. Передохни. Туда же. Так, вот это да, неплохо, много. Так, ладно, я понял. Передыхайте. Давай, сходи туда тоже так же. Чё ж, мы туда, наверное, по -по пойдем. Просто не знаю, как еще что, что, что, как. Видите, я уже прокачиваю своих персонажей, просто зашел в данж. И не, не поверите, как это тяжело дан жить. Вс... Так. Просто я всеми толпой лучше буду проходить потом, чтобы, ну, никаких него не было. Так, ч, заходим? <сех> Добро пожаловать в город Пиран. Э -э Париард. Меня зовут Дарья. Э -э Полара Ягова, главный агент э, королевы Роза Монт в этом времени Так, ладно, я понял. Сейчас повышаю башню под названием Хорраузжо. Проклятие. Так, место и источник хаоса, она, она защищает щитом, который мы должны разрушить. Я знаю, кто это след следующий ищет фрагмент ключа в этих местах. Отлично. Э, мы знаем э, эту фрагмент ключа здесь. Уже мы монстры так под названием властителя. Ризуку, цветы можно найти в месте, которое называется так, болото. Отлично. Э, вместе под названием отстравший мишень. Э, а, Има в стиле следы... личный, так, расположение фрагмента ключа будет особо... Ос ну, короче, я понял. Мы считаем э фрагмент ключа с так, местности... Так, это понял, еще один фрагмент, что ли, ключа? Вы что? Будете? Так, ладно, ну на этом мы ролик, наверное, закончим, дорогой зритель. Подписывайся на мой канал и поставьте лайк. В следующей, в следующей, в следующей серии. Всем пока, до новых встреч.